Вот. Домик. Домик под ухой Из нашего материала Стоит уже Несколько лет Из пиленного блока Перемеродка Сколько уже лет назад, Серега, сколько строишь? Не спеша, не спеша. Ну, вот лет пять, говорит, строит, не спеша Но Вот как себе Материал ведет Пожалуйста, можете Увидеть это мы на втором этаже, сейчас пойдем на первый этаж, поснимаем. Строительство идет полным ходом. Вот это вот заливной блок. Вот, четырехсотой плотности видно. Нужно строительство идет полным ходом с ним по маякам маяки готовятся под штукатурку вот, маяки. приляпал маяки будет штукатурка в нем. заливной заливные перемычки Значит, здесь в этом доме лежат бетонные перекрытия часть перекрытия было Залита монолитом вот через плиту здесь залита. это говорит о том что блок держит нагрузку в бетонную плиту запросто вот, пожалуйста смотрите бетонная плита видно сразу бетонная плита Также перемычки Перемычки из уголка брошены. Это старшая проводка. Штробится легко в стену. И также у него отопление. Все спрятано. Вот Застреблена труба в стену. И ничего тут не будет видно. Впоследствии окна вот такие здоровые, не в пол. Чуть не в пол. И полканно действует. Также вентиляционные домоходы. Вот даже все вот эти остатки, отпилки от блоков, вот он их все использовал в стену. Ничего не выкидывалось, все, даже маленькие обрезки, все в стену использовал. Отходов, грубо говоря, на целых 1 десятая вот. процента по закупленному гараж будет использован тоже в наш 206 поселок Николаевка пожалуйста приезжайте смотрите видео будет на сайте на нашем компании пластблок